Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня будет небольшой обзор, какие изменения у меня произошли за неделю. А изменений я вам скажу очень много. Ну, во-первых, моя красавица гортензия начинает цвести, причем очень обильно. Вот здесь сегодня утром проснулась. Захожу в комнату и такой чувствую аромат горденьи. Вот видите, сейчас поближе покажу. Ну вот, распускается бутон, рядом бутон. И она у меня, моя красотка, посмотрите, сколько на ней бутонов. Просто очень много. Здесь бутон. Аромат, конечно, исходит. Я представляю, если на ней распустится несколько бутонов, то вообще э, будет э, аромат такой очень сильный. Но мне очень нравится, как пахнет горденья. И, конечно же, не могу не показать свои орхидейки. Посмотрите, какое у них, могу сказать, шикарное цветение. Очень-очень прям нарядная полка у меня стала. И моя орхидейка. Я в видео как-то говорила, что я приобрела орхидею всего на распродаже за 300 рублей. Она была нецветущая. То есть я ее взяла, я даже не знала, каким цветом она зацветет. И представляете, она зацвела таким розово-белым цветом. Вот такой язычок у нее красивый. В общем, цветок 13 сантиметров. Представляете? Он просто огромный. И на ней два цветоноса. Эти даже, посмотрите, рядом стоящие орхидеи. Они намного мельче. Хотя тоже цветочки такие довольно-таки крупные. Но этот вообще... А, вот он, спрятался цветонос. Вот он, еще один. Представляете? классно вообще я конечно очень рада ну там у меня замдиректор оранжереи валюня но ну, у меня здесь конечно же и небольшая перестановка потому что я постоянно что-то меняю но ну, здесь конечно мои бугенвилли очень нравится мне это растение. Очень украшает она те места, где находится. Просто красотка. Представляете, как красиво здесь. Моя панда. Она просто невеста. И окно. Все в цвету. Ох, лето. Лето скоро. Сейчас у нас на дворе конец апреля, и такая красота. И здесь полочки у меня тоже бугенвили свисают, тоже начинают зацветать, тоже будет очень-очень красиво. Цвет, посмотрите, какой яркий цвет, он такой, знаете, вот красно-оранжевый такой. Красного больше даже. Очень красиво. И прицветники очень крупные. Это мисс Универс. Ну, может быть, я неправильно произношу. Здесь веточка такая свисает над диваном. Но моя мединила красотка, смотрите, там видно уже, что у нее очень много бутонов. Они уже розовеют и скоро уже тоже будут распускаться. Сейчас поближе подойду. Цветение у нее, конечно, продолжительное. Кто смотрит первый раз мое видео, бутоны заложила она у меня уже дома. Покупала я ее без, без бутонов. Смотрите, какая красота! Кроме того, что на ней очень много бутонов, на ней также очень хорошо стали расти листья. Смотрите, чистые листья могу сказать такие хорошие без повреждений там тоже вот веточка растет свежая я конечно очень довольна своей меденила она меня очень порадовала очень ну, здесь тоже у меня бугенвилли стоят тоже цветут. Хочу показать свой цикос. Он меня тоже решил порадовать. Посмотрите. У нас лезут новые листья. Новые ваи. И причем это очень быстро. Вот, наверное, недельки, две назад, как не полторы, я заметила, что у него из середины появились вот эти точки роста. Фикус, посмотрите, сколько молодых листиков. Они отличаются по цвету и мне нравится вот этот вот. Эффектно очень смотрится, когда темная листва и такая, знаете, светлая зелень. Очень-очень нарядно смотрится. И хочу сразу показать вот этот мой реанимашка, фикус. Посмотрите, у него тоже листики молодые стали появляться. Он совсем лысенький был. А сейчас стал обрастать в общем все хорошо и хочу показать свою глоксинию. у нее уже распускаются бутоны и бутонов просто просто очень много вот такая красота у меня здесь горшочки два сорта, но они оба махровые, то есть один вот такой вот яркий, а второй будет розовый. Но у него тоже, смотрите, вот скоро уже распускаться будет. Посмотрите, сколько бутонов. В общем, зимой она у меня перезимовала хорошо. У меня есть видео, как я ее обрезала и убирала в темный шкаф. Кому интересно, можете посмотреть. Здесь у меня на окне. Стоят адениумы. Адениумы тоже все поправились. Солнышко. Солнышко они любят. Здесь у меня тоже бугенвилия. Это у меня в ванной комнате. Окно большое. И растениям здесь тоже нравится. И посмотрите, какая аллоказия. Какие у нее огромные листья. Очень красиво смотрится. Ну вот эта вот кромка, если вы видите, желтенькая. Вот, ну, вот клещ тоже ее любит. Вот, Но ну, никак не могу его а, вывести. Я его обрабатывала, каждый день смотрю. И вот у нее вот начинается вот в этих местах такая как паутинка мелкая. Вот Как он так быстро вообще. И, конечно, он декоративность листьев-то портит. А так это очень красиво смотрится. Но все вот эти плохие листья конечно, у нее обрезала. Но у нее сейчас весна, и у нее рост очень хороший идет. И листья вот такие вот огромные. Мне нравятся очень красиво. Если бы, конечно, их еще было много, тогда бы было вообще красиво. И хочу вам показать аквариум. На неделе, конечно, случилось ЧП. Потек старый аквариум. Это случилось в час ночи. Как-то вот услышали и встали, но 4 ведра было уже на полу воды. Ковер был мокрый. И, в общем, до утра, до 5 утра здесь я бегала с тряпкой, вылавливала рыбок, чтобы их временно переселить. В общем, ночка была веселая. На следующий день поехали, купили аквариум. Ну, такой же, на 100 литров. И поменяла. Поменяла я... И внутри аквариума тоже все убрала все растения хочу поставить туда коралловые рифы но это еще в будущем потому что все сразу это конечно очень дорого все получается но поменяла грунт грунт на белый песочек и мне конечно так больше нравится да, и вчера еще собственными руками сделала аэрацию в аквариуме. Вот если вы видите пузырьки, такие воздуха идут вверх. В общем, конечно же, я купила компрессор, а вот эту трубку, дырочки, чтобы где шел воздух, я делала сама. И мне, конечно, так нравится больше. Получилась такая живая картина. Конечно, я добавила двух новых жильцов. Это две скалярии. С таким серебристо-голубоватым оттенком они. Ну, красивые очень. И вот они еще пока прячутся за фильтром. Еще не освоились. И чуть не забыла показать свою цветунью-красанду. Смотрите, какой кустик уже большой, и везде-везде у нее появляются колосочки, там вот просто не видно листья красивые, блестящие такие, ну, в общем, красотка. И сейчас, конечно же, покажу свою беседку, так как у меня переехало туда очень много растений и, конечно же, свой водопадик. Вот такой обзор получился пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал увидимся в следующем видео